Всем привет, дорогие друзья! В общем-то, с вами давненько не общаюсь, давненько видео не выбрасываю. Меня сейчас, как говорится, не до Ютуба. Вот, делаю небольшую модернизацию станков. То есть, не станков, а своего цеха. В общем-то, купил я где-то 3 месяца назад вот такой Рейсмус, это Митапа. 330, вот, соответственно после того как я с ним поработал, уже появились некоторые неудобства, которые сопровождали меня и в итоге я решил, что все-таки не нужно покупать инструмент именно нового характера, лучше покупать инструмент уже, как говорится, старых образцов, которые проверены, которые будут служить дольше вот и производительность будет выше соответственно качество ничем не отличается нет от новых образцов нет старых в общем то вот такой фуганок я себе прикупил вот большой здоровенный и купил себе еще фрезерный станок вот, с кареткой вот, шипорезной чтобы все как говорится было на мазях вот есть и параллельные упоры ну в принципе все то что нужно к фрезерному станку чтобы уже работать ну кроме фрез конечно фрезы нужно покупать немножко я у предыдущего как говорится владельца купил фрез но у него было очень разных видов но они мне не подходили вот что хочу сказать я рассматривал линейки, да, Вариво, либо Джет. Хотел фуган Aquarior купить себе на 1800 мм, да, там он, кажется, то ли 20, то ли 15 ширину, уже даже не помню. И посмотрел видеоролики, да, там все, ну, думаю, нормальный все-таки станок, нужно брать, вот, хоть и 3 мм там съем берет, но все-таки я решил я даже и сделал заказ в интернет-магазине, и на следующий день мне попался вот такое объявление, что продается вот такой фуганок, да, и, соответственно, очень неплохая на него цена, потому что сам бывший, как говорится, владелец вот этого фуганка, он продавал, распродавал всю свою фирму, потому что, ну, либо не было заказов, ну, по его словам, он сказал, что я уже старый, все-таки 68 лет, и заниматься как бы не хочет. Это в Черкасской области такая фирма, возможно, кто-то слышал, «Мир дверей», по-украински «Свит дверей». Вот, э, у нас в Полянском районе, как говорится, множество э, людей слышали, вот, я спрашивал и говорили, что некоторые из них даже заказывали двери, вот, в общем-то, они изготавливали элитные двери, да, по технологии, ну, так как полагается, еще из 90-х годов, вот, довольно такая была крутая фирма, можно сказать, и все-таки, когда попал вот этот станок, э, как говорится, этому предприятию его отреставрировали сделали все как полагается и он ну, нормально все он фугует отлично и, и качественно Вот соответственно поравнял деньги да поравнял свои возможности я все-таки понял что ну тот станок варьерур и вот этот фуганок как бы варьер и рядом не валялся вот из-за того что во-первых здесь 260 Длина, да, вот, 410, даже 430 ширина, ну, ножи 410, вот, в общем-то, есть здесь вот и упор, который тоже, так же само, он наклоняется, ездит туда-сюда, и съем стружки, ребята говорят, что можно и снять практически 7 миллиметров, я практически... С рук мастеров этот станок забирал а с утра на нем еще подгоняли двери последние заказы в общем-то доделывали Вот ну а после обеда я приехал его и забрал вот. так что вот такая как говорится ситуация все плиты конечно, они ровные вот. ну есть конечно такие маленькие дефекты да вот как на очень такие глубокие но они ну, не влияют я уже пофуговал вот на нем и что хочу сказать вот я взял вот такую детальку да на тупых ножах сейчас я ножи просто уже поставил острые да но на тупых ножах вот присмотритесь вот довольно неплохое качество есть вот конечно вырванные да ну вот. можно после рейс ну рейсмусом это подобрать и будет отлично. Я думаю, что вырвало из-за того, что ну были очень тупые ножи, потому что вот еще где-то они саморезы, вот полоски есть какие-то небольшие, вот здесь вообще... В общем-то я ножи переточил, сегодня только поставил и, как говорится, можно эксплуатировать. Вот. И что характерно, сами мастера говорили, что на всю ширину вот ложили заготовку, ну, щит склеенный, да, и на 4 миллиметра снимали без всяких проблем. Вот представьте, какая производительность. Здесь мотор, конечно, большой, да, кто-то скажет, это сколько света будет есть. Ну, ребята, если, например, я могу перестрогать, Допустим полкуба за час да, на этом станке, а на новом станке могу перестрогать только где-то за три часа, вот что здесь 4 киловатта, что там 2 киловатта и по времени оно нагудит одно на одно в общем-то. Вот, соответственно, вот этот фрезерный станок, конечно, не на этой фирме я покупал, а рядом там, вот он мне подсоветовал, что есть такой станочек, это уже, конечно, нового, более подновее, чем фуганок 2014 года выпуска, Курсун шевченковский завод, вот, такие изготавливали фрезера вот, ну так попробовал, вот запускается все, некоторую детальку оттягивал вот этим фигареем. Вот то, что мне от владельца тоже достался. Ну, купил, конечно, ну, как стоял на этом станке, так он и стоит. Вот попробовал, конечно, чисто берет, и видно, что мощи, ну, нормально. Вот. И что хочу сказать, еще мне попалось две установки на, ну, стружкососа, да, которые тоже по деньгам не очень дорого обошлись вот в общем то конечно эти станки б.у. Э, но каких-то ремонтов они ну, не требуется Вот э, каретка отрегулирована потому что предыдущий владелец заварит, что он, у него другое направление пошло он там с эбоксидкой начал работать столы в стиле лофт делать вот еще и за границу, так что э, раньше он делал там двери, кровати какие-то, а потом э, пришло такое время, что вот этот, этот фрезер ему без надобности, он практически, у него три фрезера, он э, уже два продал, вот один, кстати, еще там маленький у него тоже, уже, конечно, там заказали, э, у из нового образца вот его тоже он кстати там он стоял я смотрел на него его тоже он уже пообещал другому вот и это тоже решил продать но прежде чем как уже перестать говорит работать мы он говорит вызвали человека который выставил именно ролики все как полагается чтобы ну здесь Каретка двигалась в отличном состоянии. Вот. И потом сделали, говорит, несколько кровати и все на этом. И так он как стал этот фрезер, так и стоит. Все рабочий как полагается. Вся автоматика, защита, начинка отлично стоит. Да. При подключении я ее подключил, он все нормально. Но я все равно дополнительно ставлю вот такой ящичек с таким автоматом вот ну знаете мало ли что смотри придется где-то и розетку здесь выбросить вот хоть у меня еще старая проводка но все равно я ну как говорится из 220 отдельно идет проводка но все равно смотри нужно где-то добавить какую-то розетку из туда уже ближе как говорится будет автоматы у меня есть так как говорится не жалко Вибрации нет никакой, вот ключ когда лежит да, на станке, он у нас, вот смотрите, сейчас ключ шатается, да, при вибрации он должен создавать звук, да, вот давайте включим его, О, извиняюсь. Видно, что все-таки вибраций нету, вот коробка как стоит, так и стояла все, тут еще железяки есть, вот, так что все нормально. Соответственно фуганок, он тоже, конечно, мощный звук у него, но даже поравняйте с этим рейсмусом, фуганок тише работает, вот. пробежался вот эту заготовку вот ну и смотрите есть вот конечно где место сучка вот такой скоб там где и было на тупых ножах но в остальном я вам скажу довольно это неплохо неплохая обработка даже вот сучок есть да так что конечно не знаю кто-то хочет прям сразу у меня есть такая пословица высраться и не надутся вот потому что хотят сразу чтобы все было гладкое без вырываний да ну так я думаю что не бывает даже вот на метабовском рейсмусе именно вот такие места да и сучками бывает что вырывают, так что ну, нету именно такой прям чисто чистой обработки, у меня вот, например, не попадало, чтобы все прям идеально, где-то и что-то есть. Вот, ну, видите, вот, смотрите, это метабовский рейсмус работал, вот, чтобы вы понимали, все-таки тоже вырывает, вот, смотрите, вот сейчас сфокусируется. Немножко видно, плохо, но видно, что тоже рейсмус оставляет свои погрешности, потому что эти заготовки проходил рейсмус с обеих сторон и очень долго мне пришлось с ним как бы возиться. Кто-то скажет, там тупые ножи, тому подобное. Нет, ребята, туп... ножи не тупые, потому что я поставил острые ножи, ездил затачивать, и сейчас я с вами о заточке немножко поговорю. По эксплуатации новых станков и старых станков, по обслуживанию получается. вот Давайте начнем с того, что все мы прекрасно понимаем, если взять рейсмус, вот, у нас протяжные валики, они, там нету подшипников, там такие втулки, да, они, как говорится, подшипники, написано подшипники скольжения, вот, но реально, ну просто обычные втулки с металла, даже там втулка не стоит какая-то бронзовая, вот, как на вот на вот этом станке, вот посмотрите внимательно, вот этот станок, вот регулировочная плита, на нем стоит бронзовые втулки, которые еще можно смазать. Да? Вот. Но, на новых видах станков, вот такой, как говорится, роскоши вы не увидите. Вот Из-за чего, конечно, это будет изнашиваться очень быстро, и вам придется быстро ремонтировать, ну, как говорится, чаще ремонтировать. Вот Есть в интернете, я увидел пост, как один человек купил джетовский станок, да, и получается, что он проработал у нее там 3-4 часа, что-то в этом роде, и именно вот этот подшипник скольжения он начал там загрызать, съелся, и тот, кто ремонтировал вот этот станок, он туда поставил, конечно, втулку, как говорится, медную, ну, латунную. Но прежде чего вот этот станок, он сразу и звездочку разбил там, ну, в общем-то, наделал кипиша вот этот станок. И все-таки сказали, что это не гарантийный случай. Это И представьте, станок 50 тысяч гривен, ну, как-то немножко очень и очень плачена да, ситуация еще вас обвинили в том что как бы вы не хотя там говорят что вот эти как говорится подшипники нужно смазывать перед каждой работой там кто то писал ну я посчитал комментарии но в основном просто сейчас увидите вот эти фотографии вот. И поймете, что, ну, человека жалко, потому что за 50 тысяч купил станок, да, через 2-3 часа он поломался, его обвинили, и некоторые ребята, мастера, которые говорят, что это якобы его вина. Но все-таки, я думаю, что за 3 часа он бы не смог бы так, не успел бы поломать. Пусть за неделю, да, там работы, вот, как бы, ну... Как-то так. Но если купить чугунный станок, мне кажется, все-таки у него не было этих проблем, потому что в чугунных станках на валах протяжки, и валы протяжки, не металлические, вот, и на валах протяжки, как говорится, стоят подшипники, которые удлиняют срок службы этого станка. А в новых такого нет. Вот посмотрите фотографии вот этого поста, я так... Скриншотил, думаю, покажу вам, ну, чтобы вы понимали, что каждая фирма тоже хочет на вас нажиться. Я понимаю, что каждый захочет меня в чем то обвинить, вот, потому что каждый пользуется своим инструментом любимым. В будущем усовершенствовать вот эти станки, валы, да, вот, например, можно купить шейдерный вал, да, либо заказать вал на 3-4 на ножа. Сейчас таких, как говорится, заводов есть, которые они могут изготовить данные как говорится, детали. Вот. И давайте рассмотрим то, что вот у меня обошлось. По с метабовским инструментом, да, я буду равнять рейсмус, конечно, потому что у меня метабовского фуганка нету, но я буду равнять по ножам, по заточке ножам и по покупке ножам. Давайте с того начнем. Вот я купил себе ножи. Вот на фуганах на 410. На вот этот фуганок. да? В общем-то, ребята, смотрим. Фирма Пилана, да? 18% вольфрама, если я не ошибаюсь. Вот накладная. Вот 18 ясенья, это кажется по-русски февраль. 22-й год. Вот вам обозначение ножей. Да, Пилана 18 вольфрама на 410 на 3 и на 30 вот два ножа мне обошлось 1216 гривен Вот метабовский если я не ошибаюсь где-то полторы тысячи гривен в таком э, районе стоят и получается что мне со скидкой предлагали полтора месяца назад где-то за э, 1400 гривен тоже там с копейками Ну в общем то получается что на 200 гривен они дороже вот посмотрите на вот этот, как говорится, ножище, которое заменит 4 ножа метаба. Вот, по весу металлома. Но я не думаю, что именно вот такая фирма хуже за качество ножей, да, метаба. Вот. Возможно, мне кажется, и лучше. Вот, это раз. Во-вторых, стоимость заточки метабовских ножов стоит 170 гривен да, но там как бы обе стороны поделим на 2 получается 85 гривен за одну сторону заточки здесь на 400 да тут обозначение сделали как макита вот не знаю почему вот тоже что вы видели что это в один день делалось вот обозначение сделали макита не знаю ну в принципе метабой макита ножи почти одинаковые, то метабольские длиннее на три сантиметра и вот на 400, да, у меня обошлось 47 гривен, вот, даже заточка метабовских обошлась мне дороже, чем э, вот таких больших если поравнять э, заточку на 300, 30, да она обошлась бы мне еще дешевле, чем, например метаб, ну, метабовские, да так что в два раза нам придется выкладывать за заточку и по сроку службы ножов получается, вот эти можно заточить еще раз раза где-то 20-30 и хватит, ого-го, много. А именно метабовские вот ножи, так что там только 2-3 раза, ну максимум говорили 4, можно вот те ребята заточить, так что и снова покупаем ножи. Так что по сроку службы мне вот эти ножи, допустим, прослужат, до да, год, а так, ну, грубо говоря, я так говорю, что год, хотя и дольше прослужат, где-то лет 5, если пользоваться хорошенько, вот. Но давайте возьмем год, да, и на год у меня уйдут одни ножи, да, и по заточке я сделаю 20 раз, и 20 поделим на 3, допустим, там это 7, уже пар ножей мне нужно будет выбросить на, на метабо. Вот, если уже так посчитать, да, там, именно по заточкам. Вот, так что считайте, сколько уже можно выбросить денег на эксплуатацию данного станка. Вот. Я думаю, что все-таки понятно, что именно данного характера вот такие инструменты покупать не стоит с прижимными пластинами. Если покупать, так уже я думаю и покупать на клинях. Даже если это нового характера, покупать лучше на клиниях. Там ножи дешевле, во-первых, и во-вторых, они как бы по обслуживанию заточки, они тоже недорого стоят. И по сроку службы тоже будут служить дольше. У меня был рейс Масутолевский, там был вал на клинях на подобных ножах вот за три года у меня две пары ножей и еще они не сносились конечно уже видно что там им нужно как бы замену но еще там какой-то полгода они могут еще поработать вот, так что я думаю, что за три года заменить две пары ножей, это как бы еще и нормально. Ну, я думаю, что всем понятно, что новые производители, вот фирмы, да, которые делают наклейки э, красивые, и говорят, что это фирма, они пытаются нам не облегчить труд, а как бы облегчить наш карман, потому что... Нам приходится чаще ремонтировать наши новые станки, да, которые, когда мы сталкиваемся с ремонтом, у нам там вылазят такие бока, и мы начинаем думать, что, елки палки сколько же это денег нужно сюда вложить опять. Вот, не успели купить, когда начинаем ремонтировать. Вот, соответственно, данные инструменты такого характера, они уже не того качества, что прежде. да, Все-таки раньше делали, как говорится, наши деды. И они делали на качество, чтобы этот станок работал дольше, долго, долго и долго. Вот, чтобы к нему меньше было бы проблем. Есть какие-то станки, конечно, замудрого характера, которые недодуманы, не передуманы. Но в основном... Вот обычные станки вот данного характера. Ничего здесь сложного, да, все как полагается. Просто на вид большая махина. Вот, согласен, что когда места мало, такие станки занимают очень много места. Но когда заказов много, вот такие станки ускоряют работу процесса. Потому что, когда я, например, э -э, прохожу на рейсмусе вот заготовки на филенке, на двери, да, так у меня получалось из 45 миллиметров, мне нужно было до 34 миллиметров снять именно съем. Вот нету тоньшей доски, да, и получается, что мне 11 раз нужно было бегать кругом вот этого рейсмуса. И в тот час, когда у меня был бы, например, бы чугунный рейсмус, да, который мог бы за раз снять 5 мм, я сделал бы сделал это не за 11 раз, а всего лишь за 3 раза. Я бы 11 мм, допустим, 2 раза снял по 4 мм, да, и по одному миллиметру с каждой стороны, чтобы сделать чистовую обработку. Вот, вот как-то так. И фуганок фугует отлично. Вот, Чтобы вы понимали, рейсмус работает отлично. Я попробовал. Вот. И рейсмус, говорю, фрезер работает отлично. Я пробовал оттягивать вот, этот, вот, этом, вот этим как говорится, фигареем. Вот, часть где-то она завалялась, я удивился даже, был на производстве, работал, ну, там такого качества как бы и не было. Моторы, по моторам здесь стоит 4 кВт 3000 оборотов, здесь 4,5 кВт тоже 3000 оборотов. Обороты здесь в фуганке с помощью шкиву где-то 4500 тысячи. Вот, а здесь до 7000 оборотов, и там еще можно перекинуть ремень ну, на меньшие обороты, где-то на 4. Ну, здесь стоит 7000 сейчас. Вот, так что, я думаю, по скорости то, что надо. Кто-то скажет, что вот у тебя там это ж 4 киловатта мотор. А там на новых стоит 2 киловатта. Ребята, когда, например, на рейсмусе я снимал по 1 миллиметру, да, он проработал у меня там 2 часа работы, да, по 2 киловатта. Вот. А если, например, был бы чугунный рейсмус, я бы за полчаса бы управился. Понимаете? И свет, света бы намотала то же самое, что на маленьком, что на большом. вот. Так что вот такая ситуация. Я думаю, что если разобрать рейсмус чугунный, да и разобрать рейсмус нового характера, все-таки чугунный рейсмус больше там продуманный, качественнее, чем э, сделан, чем, например, рейсмус нового характера. Из-за чего? Потому что там побольше подшипников где надо побольше каких-то придуманных, в общем-то, раньше делали на качество, не нужно там что-то там, кого-то переубеждать, кто-то хочет покупать новые станки и возиться по сервисным центрам, пусть покупает и думает, что это как бы качественней, вот, но качество, я вам говорю, практически все то же самое одинаковое. Вот, как-то так, друзья. В общем-то, я свою мысль изложил, вот, потому что по поводу работы станков я поработал, инструментов перещупал немало, вот, и все-таки я понимаю, что лучше вот таких чугунных дедушек и бабушек, как говорится, нету. Вот. Это лучшее, то, что было сделано в те времена, которые не сравняются. Новый инструмент из, именно с этими старыми станками. Вот это мое мнение. и Мне кажется, что все-таки нужно плясать именно в таких направлениях. Если кто-то хочет заниматься более профессиональным ремеслом. Вот. А если для хобби... Ну, тогда вот таких, как говорится, кукурузников вам хватит на очень долго. Вот. Я такие станочки называю кукурузники, потому что ну, они как бы не очень мне нравятся. Вот. Недоволен я ими, у них очень низкая производительность. вот И качество обработки практически то же самое, что и на вот этих станках. И я не вижу смысла покупать именно и выкладывать больше денег как бы именно для того чтобы похвастаться что у меня есть маки товариуры и тому подобное все-таки я придерживаюсь своей точки зрения которая была у меня еще изначально вот лучше купить даже инструмент есть дешевого характера да но он может послужить дольше чем например брендовый вот как-то вот так Конечно, есть у меня, в основном, я больше у меня макиты, потому, ну, в принципе, макита она у меня рекомендуется еще более нормально. Но есть у меня и китайские инструменты, которые тоже себя чувствуют очень нормально. И я думаю, что если даже в будущем, так буду именно покупать что-нибудь что подобное. Вот. Но не выкладывать побольше денег за брендовый инструмент, который просто, ну, не оправдывает этих надежд. Как-то так, друзья. А на, таких, на таком респусе, как, например, Метаба, я все-таки думаю, что можно изготавливать улья, да, там какие-то и тому подобное. В основном он ни на что там более серьезное не годится. Вот как-то так. Все, всем пока. До новой встречи и пишите комментарии под этим видео, что вы думаете по поводу данных станков вот стоит или не стоит кто-то у кого-то своя позиция вот у кого-то другая позиция возможно кто-то еще что-нибудь хочет добавить но я могу только сказать что в любой момент можно усовершенствовать именно вот такие станки да которые будут работать еще качественнее чем э, даже новые станки вот как-то так все, всем пока, до новых встреч.